Читы! Тут три команды было еще! Охуели, низвини! Ну-ка, покажите, как он стрелял! Это просто топ-читы! Он нас даже не видел! Он нас даже не видел! А вот свои видео, он увидел! Он, он видел такой.. Ну блять! Mm -hmm. Вот вот понимаешь, понимаешь? Не понимаешь, как мы определяем, что это читер! Вот так вот мы определяем, что это читер, понимаешь? Наука простая, это тебе не высшая математика. Чего надо жрать? Ни хуя Просто Короче, я всё кидаю. кидаю Ты каждый, любишь это игру? Ты любишь это игру? Просто каждый катки Копия У меня хватает 4 На толку, Тём Идёт, идёт, идёт Рот. Сука, тем, быстрее быстрее быстрее Ну все. Он не издевается, да. он, он, он сковородкой нас ебашит сдевается. Да, да, да. А, ну -ка, Слушай, а как он меня убил, подожди Ты умер, потому что ты был к ты дядя А Я может я тебя не поднял, Вот тут вот он сел Да, он видел как я иду Вот он смотрит через сквозь стену такой Оп, я иду, да Смотрит в стену, он прям на меня, сука, прикинь? А Он тебя Судить, видел. Сидит что... в контейнере вот чекает меня вот, сука. У тебя тот... У НЕГО БЫЛО ПЯТЬ ХП! ПРОСТО! Стоп. Только, Окей, только, только он, не, он, не умер, он не умер, у него что-то типа неуязвимости. И он моментально начал хилиться. Да, да, да. да. Это что за дичь? Это вообще так возможно Это... стрелять? Это, блин, гандоны. Гандорасики. Откуда тут читеров? никого не вижу. Чекай право, чекай право чекай права. 105, чекай, чекай, чекай, Надо уходить сюда Пошли, пошли по зоне. Пошли по зоне. Да, да, открыто. Похеру. По да пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, Меняем позицию. Значит, три человека осталось да, прямо у да. нас. У тебя жестко. Играй, играй, играй, играй. Вот они, вот они на 330 на холме, на холме, бля. Я... А, нет, тебя нет, справа вообще убили, не... тебя вообще другая тема убила. Я сказал, как надо было сидеть там дальше. А, а смысл? Чтобы они просто выжили нас. Знаю, Может, Может быть, блин. Может, Может быть, блин, блин, они жесткие Фильм. сильно. Лол, что? Только не забывай, что ты общительный, пожалуйста. <laughs> ну, он не получал урон от зоны. Серьезно? Он... <laughs> я открываю реплей, он стоит в зоне, такой, смотрит по сторонам, смотрит по сторонам, выходит Не, зоны. Нет, что там баг есть такой. Он, ну он, он на нас смотрел, за... он, он, он меня одним пуль, одной пулькой вынес, не целись. Я слышал. Плаг, да. плаг. А меня... ...в целии будем? Относительно. Камни, камни, камни, блять, не нравится. Залез. Тут чувак прям за камнями. Блять, у меня граната не та выбрана, у меня нет гранат Тут прямо за камнями сидит чувак, он меня видел Заходим. залево. За, за Вот прямо передо мной, прямо вот здесь Где, блять, он нихуя Где он, ебать, он тут сидел Я же тебе говорю прямо передо мной Он тут, за... блять, ладно, окей, все. Так, он он, чтобы ты нас не слышал? Сунингс нас не слышал Что?! Читер Читер Что Блять я хочу это видеть, как он меня убил. Как это в секунду так произошло? Ну, у него глушитель был еще. И что, что глушитель? Глушитель-то... Ебать, сидел вообще, чекал нас с, -с, с зоны, короче, понял? А я такой вылез нахуй. он нас видел сто лет назад, он знал, что мы там! Он нас ехал когда чекал! Этот Питер меня вообще не увидел, ты прикинь? Лол. А этот, который убил меня, который пришел потом... А, увидел, увидел. Который убил меня, он вообще нас чекал уже сто лет как ебать пиздец ну это читер да это читер это пиздец он что просто что? В... Да? пострелял рядом со мной и убил меня но он нас че он короче Сука. он сидел в тех сараях где мы с тобой только что были да на да нахуй, серьезно да. ебать я ж забежал в один там не было никого читер читер читер, он жестко меня вычислил тоже Блядь, я, наверное, так где боюсь. где в, в, в тём? 45 но они уже бежали в другую сторону я не скажу тебе вон вон сарай вон он он не бегают ебать они там стрел, нахуй Давай давай в спину, в спину, в спину! Давай! Блядь... Зона, зона, зона, зону! зону, зону, Бля, зону, зону, я, зону. Я, я не знаю, куда, под, под эту херню. Вот, да, да, сюда. Справа! Справа человек, справа человек! Вон, Блять, Блядь! Коряль работает справа! Или где? Хуя! Или Никита, на... поднимай меня! Чуть... А, Ладоса поднимай, нормально. А Никита, не за... знай, быстрей! Ну всё. Я же почти 103, в окно окнул! Ч прикол? Ч они такие жсткие? Подожди, блядь, коряк этот жесткий пиздец, это читер, стопудово, ну-ка. Я вообще не верю. Как они так хилячились? Ну вот что здесь происходило? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну да, там вот эти пидорасы, по которым я стрелял, сука. Я вообще не пугаю. Блядь, короче, это была одна тима. Что? Да, это читер. Они за зоны это, сидели. Это читер, это читер. Это читер, стопудово, ебать. Ну бля. Мне надоело, блин, против читеров играть. А, ну мы еще открыто стояли слишком, бля. Бля, смотри, как он зажимает, пацана. Вот передо мной сейчас зажал просто. А, это читер. Ну, у меня понятно, что он зажал, да. Он сидел за зоной и вылечился за 0 секунду. Он начал использовать печку, Да, был хп, зашел в зону, выстрелил по нам. Ну, это вообще... А ты вообще интересный, наверное, с читерами, как думаете? Да вообще пиздос, нахуй, это. Ой, бля. Сколько Этппаратин... бы уже топов просрали из-за читеров? Ой, бля, да хуя.